Ну давайте шуру тут вот вначале, он очень неуверенно вступил. Послушайте. Видите, как на руки он где-то остался не там и не там. Но сейчас распается нормально. Всюду. Вот это вот глупого, глупо, да, вот даже не могу так в точности сделать, как он, но он подкручивает в этот момент глупого язык, поднимает все на микс. А что делает шура? У него очень много, да, вот как разных цветов на вот этой его кофте, также в вокале очень много приемов приемов ужасно это вы про что там пишете про ужа, ужасно он соответственно очень много использует приемов но вот неаккуратно вступил всякое бывает да вот подольское слова забыла бывает соответственно что я хотела сказать, сейчас мысли соберу, мысли собирайтесь. Он использует много приемов, переходы из грудного регистра в головной, микс, вот это. Кто-то считает, что это очень манерно. Да, манерно пение, но с точки зрения техники он использует, ну вот, прям все-все приемы, и мелизмы, и динамику громко тихо данного любителя. Я в детстве обожала шуру, слушала его песни, ну и как бы вот. Моя добрая и чистая. а добро другим бабла не за красивые. И очень круто, он пускает, это не про него, а про что, про что вы там пишете, ужасно. Он очень мастерски ставит голос в разные точки. Сейчас был переходик такой на белтинг, да, то есть он мастерски меняет точки, он мастерски владеет динамикой. Да, во время того, как он поет, у него лицо становится такое своеобразное, интересное, но это часть его имиджа. Да, это часть его имени. То есть вот динамика здесь на лицо, он постоянно меняет точки, подкручивает звук, делает его опять вот этой мау-позиции, да. Только опять-таки Кипелов мало делает этого мау, а он много делает этого мау, и получается... Ну, в общем, да, Шура, конечно, для начинающих вокалистов это вообще нельзя, сто процентов нельзя, но он в плане вокала крут, реально, чувак, крут.